Собака. Это собака. Наш... это наш отсерж. Смотри, сколько их много. Одно по Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я восемь насчитала. Пойдемте потому что Здесь такой жуткий запах стоит, постарелый запах мочи. Просто выедает глаза. Животные несколько дней сидят без воды, без еды. Клетки не срока времени. Вообще Сами поймите, куда они могут уходить Во-первых, вольером должны быть опилки. Они не должны ходить, извините, грубо говоря, по своим экскрементам. Мы видим экскременты, какие у нас жидкие. Чем кормят? неизвестно. Следовательно, корм я не знаю, чем не кормят. Вот это трубчатая куриная кость. Она смертельно опасна для собак. Если собака разгрызает стенки вот этой вот кости, то э, эта кость может впиться в пищевод, в желудок и стать причиной летального исхода. Соответственно, кормить такими костями строго противопоказывает. Но именно этим кормят в муниципальном э, белгородском пансионате тех собак, которые туда либо подкинуты, либо поступают после отлова. Я не получаю за это никаких денег, а э, вообще я их трачу, свои деньги, которые я зарабатываю. Я трачу свое время, трачу там, время своей семьи, даже можно сказать, которая могла бы потратить на нее. Я не могу сказать, что это полностью для меня э, минусовое занятие. Да, Все-таки э, есть э, от этого какой-то плюс моральный, э, когда ты кому-то помог, тебе всегда лучше. Вот, например, я живу в многоквартирном доме, там 12 подъездов. Когда я только туда переехала, там было просто клака из больных животных. Я Первое, что я встретила, это просто собаку с перебитыми задними лапами, которая волочила, волочилась на передних лапах к моему подъезду и просила там поесть и, и так далее. Была гора кошек, больных котят с подкожным клещом, с лишаем. Я заехала в этот дом, начала заниматься стерилизацией, начала заниматься уходом за бездомными животными, начала заниматься пропагандой стерилизации в своем доме, начала помогать людям с этим. И если вот такое делать со всем регионом, агитировать, да, дать возможность волонтерам помогать, выполнять вот, этот, вот эту деятельность благотворительную и агитировать людей за стерилизацию, то тогда будет так вот как в моем дворе не будет бездомных животных ну их будет скажем так очень еще мало и их популяция не будет расти Не все собаки стерилизованы. Это самое главное условие при поступлении в пансионат. Э, собака должна в течение 10 дней находиться на карантине, потом стерилизована, вакцинирована. А у вас э, все собаки прошли стерилизацию? Нет, конечно. А по какой причине? Потому что у нас не хватает времени на стерилизацию. Федеральные законы так все новые реализуются у нас в стране. Они за счет общественности реализуются? Или все-таки это только за защитному закону так не повезло? Я говорю, люди, когда обращаются за помощью к волонтеру, они вообще не включают в а, Просят забрать с улицы всех, кто им приглянулся, кого им на улице стало жалко, они просят забрать. Это одно дело, если это животное больное, покалеченное, которое на улице не выживет, да? А часто очень звонят. У нас во дворе ходит такой красивый котик. Вам обязательно надо его забрать. А как же Кинула?